Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на четвертом уроке тренинга «Партнерские продажи для новичков. Проверенная система гарантированного заработка». Друзья, сегодня мы начинаем, не скажу, что самую главную, но заключительную часть всей схемы партнерских продаж. Мы сегодня начнем говорить именно о продажах. Конечно, качество проведения продаж во многом зависит от того, насколько хорошо вы выполнили предыдущие шаги, особенно насколько грамотно вы вы подобрали свой продукт на этом уроке мы с вами ответим на три вопроса связанных с продажами это где продавать это кому продавать и чисто технический вопрос как осуществляются эти продажи я вам не могу сказать какой из этих вопросов наиболее важный то есть это взаимосвязанные вопросы то есть все это относится к одному термину «продажи». Я не могу ничего поставить из этих вопросов на первое место, на второе, как я здесь сделал, на третье. Просто я вам их выстроил в такой последовательности, с чего начинается вся именно кухня продаж. Мы выбираем место, определяемся с целевой аудиторией и начинаем именно технические действия по продажам. Но все это очень важные моменты. И опять же, если вы где-то ошибетесь ну, на одном из этих шагов, у вас с продажами будет ну, не очень хорошо, как могло быть. Первый вопрос, где продавать, так как этот курс рассчитан для новичков, это наиболее злободневный вопрос, потому что у новичков нет базы, то есть нет клиентской базы, то есть вам некому, некому предложить свои продукты. То есть у вас в большинстве случаев нет тысяч контактов в скайпе или у вас Десятков тысяч друзей в социальных сетях нет, у вас нет сотен тысяч подписчиков на YouTube канале, у вас нет какого-то продвинутого блога, у вас в большинстве случаев нет подписной базы, людей, которые ждут от вас письма. Вам некому продавать свой продукт, вот это основная проблема. Причем она что в реальной жизни, что в интернете, то есть некому продавать. Поэтому, если мы говорим о интернет-продажах, новички с этим столкнулись и как же эту проблему решить? И чаще всего люди уходят в платные методы продаж, то есть там, где вам предлагают за деньги рассказать о вашем товаре, предлагаются какие-то услуги Контекстные рекламы, Яндекс-Директ, Google AdWords предлагаются какие-то баннерные, тизерные сети. То есть там, где за деньги, которые вы должны заплатить этим сервисом, клиентская база узнает о вашем товаре. Понимаете, здесь происходит разрыв шаблона. Вы пришли в интернет зарабатывать, а от вас требуют деньги. Деньги, которые необходимо вложить в эти платные методы рекламы. Вообще-то для меня, как для человека, который все время занимался бизнесом традиционным, мне понятна схема, что в бизнес постоянно требуется вложение. Вот это нормально. Я так всю жизнь работал. Заработанные деньги я вкладываю в бизнес, и тогда он крутится. Но я считаю, что все-таки вкладывать в бизнес нужны деньги заработанные. Это вот лучшее вложение. То есть не те, которые деньги вы там где-то взяли, да, и вот так вот по дуре кинули куда-то. А вот заработанные деньги, которые вы цените, да, вы уже их целенаправленно в свой бизнес вкладываете. Сейчас у нас нет денег, которые мы заработали. Поэтому нам нечего пока вкладывать. Вот только поэтому на вопрос, где продавать, я вам однозначно всем скажу. Ребят, продавать нужно... Там, где есть люди и там, где с вас не будут за это брать деньги. То есть там, где за точку не надо будет платить. В 99 случаях на этот вопрос можно ответить только одним образом. Это социальные сети. Вот в социальных сетях вы можете начинать продавать, причем сразу же ваше предложение о продаже будут видеть люди, и сразу же пойдет какая-то ответная реакция. То есть социальные сети это один из лучших источников бесплатного трафика и источник бесплатного трафика, который сразу начнет работать. Кроме социальных сетей вы можете использовать и сейчас заняться развитием других источников бесплатного трафика. Это скайпы, это ваши YouTube-каналы, это опять же продвижение в других социальных сетях. Но вот на данном моменте вашего развития в интернет-заработках, для тех, у кого нет опыта, я бы сейчас не рекомендовал сразу вот за все это хвататься. Потому что когда человек хватается за многое, он чаще всего ничего не добивается. Поэтому вот рекомендация для большинства из вас, кто смотрит этот курс, пожалуйста, давайте сейчас ограничимся только одним. Ограничимся социальными сетями. Значит, мы из социальных сетей выжмем все, а затем будем заниматься другими источниками трафика для того, чтобы привлечь новую клиентскую базу. Я считаю, что это наиболее правильный подход. Я вот анализировал, откуда быстрее можно получить клиентов, если мы говорим о бесплатных источниках. То есть я сейчас для себя ставлю социальные сети, затем мессенджеры, Skype, Viber и так далее. Следующим это, естественно, YouTube-канал. Следующим шагом это ваш сайт и заключительная часть это подписная база. То есть это вот такая вот цепочка, по которой вам скорее всего тем, кто заинтересуется именно бесплатными источниками трафика, вот придется пройти. И в любом случае, даже если вы будете заниматься в дальнейшем платными источниками трафика, вот все вот эти вот источники бесплатного трафика, которые я вам сказал, они вам будут только в плюс. Конечно, у источников бесплатного трафика есть один, но ну, может быть, не один минус. А минус заключается в том, что источники бесплатного трафика, они не быстро начинают давать отдачу. И вообще, вот добиться чего то в источниках бесплатного трафика в каком то можно только в том случае если вам это нравится вот нравится вам сидеть в социальных сетях значит в социальных сетях у вас получится нравится вам заниматься ютубом значит ютубе у вас однозначно получится вы фанат каких то коротких сообщений значит вот мессенджеры это вот ваше такое живое общение это да это ваше. но это лично опять же мое мнение и у источников бесплатного трафика есть еще один большой плюс. Это то, что все в ваших руках. Насколько хорошо будет работать этот источник, насколько он принесет вам какие-то дивиденды, все зависит только от вас. И вот мы сейчас с вами начинаем заниматься социальными сетями, и все опять же будет зависеть от вас. Насколько вы будете упорны, насколько вам это нравится и так далее. Значит, почему берем социальные сети? Во-первых, я уже сказал, это наиболее быстрая отдача. То есть вы сразу же можете в социальных сетях продавать и люди будут видеть ваше предложение. То есть ждать ничего не надо практически. Еще один плюс социальных сетей заключается в том, что в социальных сетях вы можете продавать, используя разные способы продаж. То есть там несколько вариантов однозначно, я вам о них скажу. Выберите тот, что вам больше нравится. И еще один, конечно, несомненный плюс для социальных сетей, для новичков, это то, что социальная сеть это один сайт, там одинаковый интерфейс. Да? И если вы разобрались с этим интерфейсом, то все, вы там себя чувствуете, как рыба в воде. А вот это вот ощущение легкости, когда вас ничего не напрягает, то есть вы когда там чувствуете себя комфортно, сидя за монитором своего компьютера и работая с этим сайтом, с этой социальной сетью, это очень важно. Вот на нашем вот этом первом этапе это очень важно. Все, что я вам буду рассказывать в этом курсе о социальных сетях, хоть я буду говорить о социальной сети Одноклассники, то есть на примере этой социальной сети буду рассказывать, все это применимо к любой другой социальной сети. Поэтому задание вот к первой части нашего четвертого урока это определиться для себя, в какой социальной сети вы начнете продавать. Если у вас их несколько, проанализируйте, берете ту социальную сеть, в которой вы достигли ну, наибольших успехов, которые вам больше нравятся. Да? Если у вас нет никаких социальных сетей на данный момент, ну, по что мне сложно представить, потому что ну, 90% людей свое знакомство в интернете начинают с социальной сети. Но вот если вы попадаете в эти 10%, вам необходимо будет зарегистрироваться в социальной сети, и тогда, вот только в этом случае, я вам рекомендую сделать это в социальной сети Одноклассники. Почему показываю на примере этой социальной сети? Потому что эту сеть я доведу до конца. То есть я вам покажу, как вот эти вот действия, связанные с продажами, делаются руками и покажу, как именно в Одноклассниках в рамках этого курса делать с помощью средств автоматизации очень простых и очень эффективно работающих То есть в этом курсе я вам показываю только те вещи, которые проверил на себе, которые работают. Вот, то есть здесь никаких вот вымыслов нет. Итак, друзья, ваша задача определиться социальной сетью, в которой вы работаете, будете продавать. Если у вас нет никакого аккаунта в социальной сети, то зарегистрироваться в социальной сети Одноклассники. Значит, Как это сделать, в рамках этого курса я рассказывать не буду. Очень много роликов на том же самом Ютубе. Пожалуйста, зарегистрируйтесь и смотрите следующий урок. А вот в следующем уроке я вам расскажу, как из профиля в Одноклассниках сделать работающий профиль. Что нам нужно для этого делать. Профиль для продаж. Итак, жду вас на следующий. Части четвертого урока продажа.